Я что еще хочу сказать? Вообще занятия даже мне интересно. Вот. А, ну, потому что на самом деле все это, все это неповторимо. Потому что, ну, вот, собственно, мы говорили о каждом человеке, да, это, это естественная личность. И фотоаппараты одинаковые, да, а люди разные. Вот. И всегда я всегда с очень большим интересом смотрю на то, как люди начинают подрастать, подрастать. И уже э, я им не нужен совсем. Курс построен э, таким образом, что э, э, мы делаем основное, э, основной акцент на практику. То есть э, э, студенты, которые э, будут так сказать, учиться, вот, должны понимать о том, что это будет практика, практика и не практика. цель как курса нашего да, увидеть свет это действительно увидеть свет да, то есть действительно начать смотреть на все по-другому процесс не